Дамы и господа, вас приветствует канал Ростиксона. Сегодня я расскажу вам, как обменять криптовалюту на рубли. Есть много способов, как это сделать, но в этом ролике мы поговорим о самых надежных. Также речь пойдет о мошенниках и как же не попадаться на них. Ну что, начнем? А перед началом ролика переходите в телеграм-канал Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости из крипты, делится своими мыслями и все, что он делает, пишет это в телеграме.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 В интернете существует множество обменных пунктов и каждый из них устанавливает свои курсы обмена, постоянно их корректируя. При этом даже самые известные обменники не всегда имеют хорошие курсы и необходимые запасы валют. BestChange подскажет как менять деньги с минимальными потерями на комиссии и времени. Отметьте, какую валюту вы хотите отдать, а какую получить. Мониторинг подберет подходящие обменные пункты и акцентирует их по курсу. Остается только перейти на лучший обменник. К вашим услугам доступен калькулятор, подробная статистика о курсах и резервах. Если текущие курсы вас не устраивают, воспользуйтесь функцией оповещения. Задайте свои условия и получите сообщение о подходящих курсах. Следующий способ это через P2P-торговлю на бирже Gate.io. Для того чтобы приступить нажимаю на вкладку P2P-торговля и перед нами открывается панель, здесь мы можем как купить криптовалюту, так и продать. Еще раз напомню, вся эта торговля осуществляется напрямую между пользователями, а биржа Gate выступает в качестве посредника и следит за тем, что все правила P2P торговли были выполнены. Нажимаем вкладку Продать и в этой строчке выбираем Bitcoin или другую криптовалюту, а также вписываем размер количества, которое мы хотим продать. Далее снизу сразу автоматически появится сумма свопа. В разделе способ оплаты выбираем тот, что вам больше подходит, например, в моем случае банковская карта. И нажимаем на кнопку покупка с нулевой торговой. Как мы можем увидеть, у нас вылезает ошибка, где написано, что сначала нужно привязать карту. Привязываем карту к и продолжаем продавать свои биткоины. Давайте также поговорим о мошенниках. Мошенники всегда ищут новые способы похитить деньги пользователей.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 Домены имена поддельных сайтов, как правило, похожи на домены имена сайтов, которые они пытаются имитировать. Их отличие от легальных сайтов настолько незначительны, что их сложно распознать. Поддельные криптовалютные сайты часто работают одним из следующих способов. Целью криптофишинга часто являются данные онлайн-кошельков. Например,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 что доказали свою надежность в течение многих лет. Также, если вам понравилось данное видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо большое за просмотр, всем удачи, всем пока!